Вы слышите, осень вам шепчет на ухо, А листья все падают, падают вниз. И первая свежесть морозного духа На лужах умело рисует эскиз. И первая свежесть морозного духа Рисует эскиз Луна стала меньше А свет все острее Звенит пустотою Растерянный лес И воздух все больше И больше сыреет. Молочно спустился с небес, и воздух все больше и больше сырее Туманом молочно спустился с небес Вы слышите эти протяжные песни С тоской наблюдая Дружение птиц и вам на душе, Вдруг становится тесно, От этих невидимых глазом певиц, И вам на душе, Вдруг становится тесно, От этих невидимых глазом певиц. Тише и все одиноче Природа вокруг Погружается в транс Слетает на землю Последний листочек И следом стихает осенний романс Слетает на землю Последний листочек и следом стихает осенний романс.